Всем привет! Сегодня, после новогодних возлияний чревоугодия, мы решили покататься на коньках. Но так как на улице зима и холодно, естественно, мы там немножко замерзнем, мы решили приготовить с собой горячий клинтвейн, взять прямо с собой на каток. Бутылка красного вина нам понадобится, половинка звездочки бадьяна, три зернышка кардамона, половинка палочки корицы и 4 гвоздики, не больше потому что в интернете есть огромное количество рецептов у кого-то самый правильный рецепт глинтвейна, у кого-то самый вкусный рецепт глинтвейна, у кого-то самый классический рецепт глинтвейна мы делаем тот, который нравится именно нам по вкусу то есть этих вот приправ достаточно для того, чтобы глинтвейн был вкусным, не приторным. еще добавляем стакан черного чая, чтобы глинтвейн был терпким таким, половинку яблока и половинку апельсина, все это нарезал и самое главное нагреваем на медленном огне, чтобы глинтвейн не закипел начинается испаряться выключаем оставляем на 10 минут чтобы он настоялся разливаем вот в такие термокружки кружки берем с собой и погнали на каток кататься Так здорово, знаете, после новогоднего обжорства покататься, размяться на свежем воздухе. Это не Новый год, это какой-то праздник живота. Еще два конькобежца идут. Мы несем глинтвейн. Да, сейчас немножко покатаемся горяченького попьем на улице. Несмотря на то, что на улице всего 16 градусов, все равно кажется прохладно. Все, этот момент. Гринтвейна? Да. Я прям так я, открою. Я, Скажешь, как. Mm -hmm. Вкусно ну пахнет. Так. Осторожно горячая. На отведы тоже. Будьте, mm. чтобы он остывал. Ну а как? Mm. Приятный такой вкус. Oh. Вот тот сейчас прикольно получился, да? Oh, реально стоящая вещь, если где-то на улице согреться, прям прикольно. Ох. Решили мы разлить все-таки в термокружке? Жидкость для снятия стресса. Да. да, да, да. Для яркого, вкусного настроения, вдохновения. Мы вдохновились на Глинтвейн после того, как я на Горналышке попробовал. Ролик на Горналышку Югус будет вот здесь. Все, накатались мы на коньках. Заходите на наш канал. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!